Коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас теория. Будем говорить про роутинг, про маршрутизацию на основе spd Core в веб-приложениях. Ну, в частности, мы погрузимся в контроллеры, как можно построить маршруты. Хочу с вами поделиться своим опытом и, в общем-то, говорить некоторые аспекты разработки вот этих роутов, которые, я надеюсь, в дальнейшем помогут вам, ну, в общем-то, избежать больших проблем. А будут некоторые интересные штуки. Я надеюсь, что они будут интересными. Итак, давайте посмотрим, что у нас обозначает слово роутинг. в общем маршрутизация как вы понимаете достаточно интересная и на самом деле очень важная часть программы на основе того как вы построите процесс который будет передавать значения пользователей с query в ваши контроллеры ну в частности мы будем говорить про контроллеры давайте переключим на следующий э, слайд в общем то понимаете что как только вы начинаете строить роуты вы так или иначе формируете систему э, передачи запросов пользователя в ваши методы я, на самом деле, все пытаюсь упростить и утрировать, но, грубо говоря, это как раз звучит именно таким образом. Так или иначе, пользователи, которые будут э, тыкать какие-то кнопки на UI, будут передавать в ваш, э, ваше приложение какие-то данные, брать из него эти, при, эти данные и складывать. То есть, другими словами, вы вот этими роботами формируете, ну если так можно выразиться, экосистему вашего приложения. Если говорить про архитектуру приложения, то здесь нужно понимать, что это на самом деле достаточно важный вопрос, к которому нужно подойти с чувством, с толком, с расстановкой, если хотите. Вам нужно создать такой интерфейс, то есть такие пути, такие роуты, такие маршруты, по которым будут отправляться к вам запросы, чтобы оно не ломало такой называемую Domain Driven Design Архитектуру или clean Architecture. В общем, нужно в концепции того, как ваша система будет работать с другими, со сторонними сервисами или с другими приложениями, или вообще это будет открытый API, в когда будут пользователи ходить и, и гадить <свеч> в общем э, вот это очень на самом деле важный вопрос и нужно понимать как это делается для примера в общем то можно привести другие сайты другие сторонние разработки которые реализованы в открытом виде существуют можете примером посмотреть как они строятся это будет на самом деле интересно я же хочу перейти к конкретному примеру на о, текущий момент мне кажется, это будет актуально, и речь пройдет вот про что. Давайте предположим, что у нас есть какая-то компания, называется там «Солнышко», я не знаю, у нее есть склад, и на этом складе есть э, разные товары, которые разные автомобили с, с, э, с использованием разных аудиторов, то есть водителей, которые на этих автомобилях сидят, развозят разные товары в общем-то, и собирают, допустим, разные товары. Неважно, какие, в общем, такая вот задача. Ну, и автомобили бывают разного вида. Там, я не знаю, паровозы, велосипеды, пароходы, ну, я не знаю, грузовики. И вот такое вот примерно приложение, такое вот API нужно выложить наружу, чтобы пользователи смогли, ну, давайте так, чтобы не просто пользователи, а клиенты нашей, допустим, компании, компании «Солнышко», и э, э, которые, в общем-то, могут использовать этот API, могли каким-то образом делать запросы в нашу систему и в общем, чтобы это все заработало, нужно каким-то образом создать, составить API и выложить его наружу Итак, первый вопрос. Какое количество контроллеров у вас должно быть? Сколько бы сделали вы количество контроллеров? Я на секундочку задержусь, вы дали ответ, запомните его. Давайте переключу на следующий слайд я предположу, что вы сказали, что у вас должно быть 4 контроллера. На самом деле, этот вариант тоже будет работать, но в дальнейшем возможны некоторые проблемы, с которыми обычно сталкиваются разработчики через определенное количество лет, которые приходят к тому, чтобы доработать какое-то существующее предложение. Я вам скажу, что по правилам построения DDD, теоретически, их должно быть 2. Почему? Давайте разбираться. Итак, у нас есть управление складами и э, есть э, простой пост э, Warhouses. Это мы создаем какой-то склад э, с какими-то параметрами. Метод GET по правилам API возвращает все склады. Метод get с идентификатором, ну я напомню, что у нас идентификаторы это GUID, поэтому такие длинные, если выберите int, это будет гораздо проще и интереснее. Вообще, теоретически, вы можете использовать какие-то и коды склада, что было бы на самом деле проще для разработчиков, проще для а, пользователей этих API. Ну, я пока сделаю, что это будет GUID, чтобы максимально приблизить его ну, к текущей картине Итак, у нас get э, вархауса с идентификатором на самом деле всего лишь навсего получит конкретный вархаус по идентификатору put соответственно э, с определенным бади в контексте на самом деле должен какие-то изменения внести в этот, в этот конкретный вархаус и delete э, вархаус э, со слэшом э, идентификатор как раз удалить тот самый Warehouse. то есть это принцип построения REST full приложения есть get post put есть еще кстати патч но это там другая немножко история она работает немножко по-другому ну в общем вот такой вот подход можно использовать для реализации и так здесь на самом деле все просто поехали дальше есть у нас э, транспорт и э, для этого мы сделаем vehicle types и это все будет работать абсолютно по такому же принципу мы можем получить все можем получить по идентификатору мы можем обновление какое-то сделать и удалить по идентификатору тут на самом деле на мой взгляд никаких проблем нету все это ровненько и красивенько смотрится но э, теперь Давайте посмотрим, как мы должны сделать управление транспортом. И делается она следующим образом. Смотрите, во-первых, у вас в GET появляется Warehouse и после идентификатора, потому что мы будем работать с конкретным э, складом, с его виклами, мы получаем в этом варианте все виклы. То есть все, все транспортные средства. Таким же образом мы получаем... Get vehicle по идентификатору, дальше warehouse мы можем обновить какой-то vehicle. В общем, ключевой момент в том, что здесь в данном контексте у нас виклы не могут быть не привязаны к конкретному складу. То есть, если мы сделаем контроллер, который будет работать э, на для vehicles по образу get, put, под delete, то это будет означать, что Веикл самостоятельно единица А это неправда Потому что при создании Веикла Вы должны установить Этот самый идентификатор привязки к Вархаусу ну, Смотрите, опять же э, Если быть до конца честным То можно архитектуру построить таким образом Что виклы могут валяться Без привязки к складу То есть Вархаус ID Если помните схему То э, там его можно поставить nullable И в общем концепция меняется мы сейчас имеем в виду речь мы ведем речь про то, что веикл у нас не может быть не привязан к складу, и вот это вот четкое построение маршрута как раз говорит о том что это именно так и может быть как вы помните, все что прописывается в роут, ну обязательно для заполнения, иначе роут будет невалидным, поэтому я просто построением вот этого роута гарантирую, что у меня веиклы будут привязаны к вархаусу с идентификатором 4Е ой, е 4 ну, это вот то есть э, я уже жестко привязываю архитектуру к тому, что если роуд был неправильный, то у меня виклы не отобразятся, не сохранятся, не обновлятся и так далее. Что же касается аудиторов. Ну, я не буду скрывать, я сразу покажу все. Опс. А здесь на самом деле... Все то же самое, все аудиторы, ну, тут драйверы, то есть водители этих самых э, транспортных средств, это те, которые развозят или забирают товары, они работают по такому же принципу, и здесь тоже все понятно, что каждый аудитор привязан к конкретному складу и не может быть, э, в общем-то, перемещен, перемещен в другой склад, может, а оставаться без склада нельзя. То есть, э, таким образом, архитектура строит, э, архитектуру вот этих роутов, да, то есть архитектура <смех> масштаб поменьше возьмем архитектуру, то есть роутинг строится таким образом, что обязательно указать идентификатор этого склада для этого аудитора или, в общем-то, этого викла ну, а теперь, на самом деле самое сложное, да, то есть если в первой части там было, на самом деле в общем-то, по-простому все, то здесь немножко по-другому, итак, допустим, у нас есть Vehicle, и нам нужно сделать фильтрацию по их типу то есть я хочу получить вииклы определенного типа здесь включается тот самый query, который просто может указать параметр vehicle type равен tracks ну или допустим там можно использовать через запятую когда нам нужно ä, выбрать несколько типов и это в общем-то уже на стороне разработки, то есть вы получаете строку track, запятая track запятая мотоцикл, а внутри ее э, метода парсити и, в общем-то, выбираете именно те, строите фильтры, выбираете только те виклы, которые вам нужны. Другим вариантом вы можете поставить другой э, тип строки, да, через палочку, например, обозначающий OR, да, то есть или, или, или. Ну, это уже как бы структура и архитектура вашего приложения, которая будет работать по тому принципу, который вы... Нарисуете это уже, в общем-то, на вашей совести. Другими словами, можно еще сделать э, более сложный вариант, но, на мой взгляд, более гибкий. Например, указать vehicle type 1023. Что это такое? Или там vehicle type э, 511. Опять же, повторю вопрос, что это такое? Если вы сделаете вот такой вот и нам э, поставите атрибут флаг, то у вас можно будет указывать э, на основании флагов, помните, да, побитовое сложение, то есть если я выберу, ну, смотрите, вот таким вот образом, давайте вот так вот нарисуем, если я выбираю вот такой вот выбор и сложу их, то у меня это будет число э, 123, если я, допустим, выберу только трак и до педестриана, то у меня будет 51. В общем, это побитая операция. Я могу любым э, набором, то есть выбрать вот этот, вот этот, вот этот, сделать побитовое сложение, подставить это число куда-то вот, вот сюда, в, для этого параметра, и я выберу только те. В общем, это более такой интересный, на мой взгляд, вариант. Но э, дополнительной обработки, естественно, потребуется. Ну и давайте теперь дальше продолжим. Ну и, как вы понимаете, э, все это можно сделать, то есть можно query string принести в road, тем самым подтвердив обязательность этого параметра, то есть slash track, э, но ну это уже на тот э, случай, если вам нужно всегда обязательно получать какой-то э, vehicle, типа, то есть все виклы какого-то типа, то есть нельзя получать веиклы всех типов. И в данном варианте можно указать все перечисления, но это, мне кажется, уже будет излишне, но тем не менее так можно сделать, опять же, если требует ваша, собственно говоря, ТЗ, ваша задача, в общем-то, построена на этом, тогда придется сделать так. Ну, что, наверное, все, мне больше рассказать вам нечего. Единственное, что я хотел показать в этом видео, это то, что можно сделать одну и ту же задачу разными способами. И если вы к себе на службу поставите определенные возможности, которые есть в WSP.NET Core, в частности в App API, то вам будет проще реализовывать какие-то задачи. То есть, если обязательный параметр, то запихните его в Rode. Если параметр не обязательный, то в Query String. Я этим пользуюсь, это удобно, это работает. Это уже на самом деле как бы говорит о том, что вы понимаете концепцию, например, агрегатов, да, если говорить про DDD. То есть если говорить опять же про концепцию агрегатов, то э, вархаус у нас первичная, главная сущность, а допустим аудиторы или vehicle они уже как бы вторичные. Я опять же пытаюсь все это утрировать, э, то есть максимально упростить, ни вииклы, ни в общем аудитор без склада не существует если вы заложите это прямо в архитектуру то есть ну, в роутинг да, то будет вам гораздо проще это контролировать то есть если пользователь отправит запрос где нету какого-то идентификатора склада, то он просто не получит то что он хочет и это на самом деле решает в некоторых моментах очень серьезные проблемы, то есть изначально построить правильно роуты означает наложить ограничения на использование вашей системы или, в общем-то, наоборот, можно добавить какие-то фишечки. Ну, в общем, это уже как бы тема для другого видео. Я вас прошу, в общем-то, подписаться, как обычно это делается. Нажмите обязательно колокольчик. Ну и, в общем, я с вами прощаюсь. Всего доброго и пишите правильный код.